Всех нас. Так называемые герои разобщили и сломили нас. друзья мы разрушим все что они создали всем goodbye леди джентльмены кому понравилось видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал и всем всем удачи